Ребята, всем привет! Сегодня мы в смотрим на Смотрим новиннички, интересно. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, начнем? Вот Давай. Вы... Настольная футбол игра. Вот машинка конструктор трансформер. Здесь есть еще инструменты гаечник, ключ. Также вот такие машинки зеленая. Игровой набор мороженое. Также игровой набор «Маленький повар». Здесь разные фрукты, клубничка, есть киви. Такой игровой набор «Маленький парикмахер». Такой микрофон, микрофон, с эффектами эхо и, и цветом. Рыбалка, большой улов, Весь рыбки. Настоящие гора, голодные лягушата. Здесь четыре горы, как-то быстрее. Также такой блоки-конструктор. Лабиринт. Улетная на пры игра. Блокнотики даже всякие интересные. Вот такой вот блокнотик. Он в линейку. Дневник с лягушкой такой зелененький. Красивый. Такие вот лески для заметок. Магниты. Такие блокнот фигурные. И наклейки тут еще. пальцы не Смотри. Набор простых карандашей со специальной Намбор, насадкой для пальцев, пальцев чтобы не скользил. Такие Смотри, набор для рисования. Пластики такие ароматизированные. Наушники накладные. Двух цветов есть здесь. зеленые вот такие. И белые еще. Также здесь есть вот такая вот ручка желтая. Здесь 8 проекций, их можно менять всякие. Цвет чернилочью синий у нее. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.